Ай, красиво! А, погоди, нам еще надо будет, наверное, тебя это тебя тоже присыпать потом. Так ну, что да. опилки на настать, это все в одну ходку сделаем. Одну ходку. Есть... Ого! Кучок. Все, светите равномерно горня так а блять у нас эта тема еще с поцд как только мы с желатином просто закопили, сейчас, сейчас нашлось ей применение просто-напросто понимаешь снимать мотор мотор да, да, да. с альгинатом все возможно а ты чё? А можно же тич торск будет у нас тити, на титечке можно много кого позвать Пузин с кадра, да, блять, ебись с кадра, блять, заебали. А, дрочит наждачкой, М -м -м? сава дрочит наждачкой. Если просто я начинаю отклоняться от курса, вы не говорите, потому что я ползу боком и ничего ну, я не давай понимаю. Так, тобой... Давайте, подожди, перед тобой это лево, нет? Перед тобой. Да. А справа, знаешь, тебе это справа. Да. Ну все, давай, ползи. Ползи медленно. Ползи пока. Да, не спеша. Угу. Сдрисни с кадра. Справа. Справа голову. А. Ползи, ползи прямо. Ползи прямо. Переводчи. Что-то он перевозбудился его. Не на шутку прёт эта херня. Он же его из тебя в штабы Миздец <смех> Ты командуй, громко только Три, два, один, мотор Вот, теперь поверни меня и балл в ту сторону, куда я должен падать Вот так, вот, по-моему как? <смех> не не, не. Э, Чтоб я, говорю, на, э, на боку лежал Ага <смех> -а да. Во -во -во -во -во. Вот, так вот. А это Другое дело. А, то есть ты просто ебанешься сюда, как да, бы. Да, да, да, Ты, ты ну, же еще не было ну, на полу. Так и без проблем, согласен. Да. А потом я кого как бы появился и в жижу сразу на нахуй, ну и вся хуйня. Что до перидора стать Понимаешь? Тут победи или просто потихоньку прямо. А, конечно, хотелось бы, как, как я говорил, но боюсь, что будет слишком разрушительно. Хотя нет, ты знаешь, ты хотя этим аккуратный полс между прочим, да? Соберем туда. С... хо, -хо. Ну, да. Да. да хуй знает. Да. Нормальный Ну да, у какие главное, что будет в глазу ну, а что, с тумасом тебя не да? <свист> <свист> как будто идешь в которая в данный момент сквиртит, короче Так же Или двичины какой ну, хуйней да. мы занимаемся. Нет пока еще. Нет пока еще. Я вроде как-то не планирую. Не плани без отцов, все секундочку. Мотор. Руки нет, нет, кто-то. Ви видео здесь, мне кажется, нет пукан горит. Пукан. Горящий пукан. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Блядь, возьми, как правее у себя. Ага. Давай, подожди, пожалуйста. Блядь, пульт. Пора вставать, корень. Нет, давайте, короче, это, вы меня просто за ноги вытащите отсюда. Давай, и давай. Так и получается. Да. Ты плохо себя вел, блядь. Да <свистел> что, 20. <свистел> о, о. Ч, <Чё> пиздец. <ски> блядь. <свистел> Сейчас я тебя попробую вырезать как следует. Чтобы костюм можно было сохранить э, Ты вообще не шевелись разрезать меня вот с этого боку Потому что там скотч больше всего рвался По ощущениям угу. Вот, то есть ты просто разрезаешь. с сбоку нихуя неудобно Давай, Корень, ты просто будешь сейчас неподвижен Мне Настя, я Настя, мне 25 лет Я учусь в ПГНИУ На экономе Специальность менеджмент Будешь еще курить? Я не то, что прямо неподвижен, но... Ты один справишься? Ну, пока да. Я скажу тебе, если что. Сегодня у нас вскрытие. Да не, у нас тут пожар. Какой пожар? Дышимся? Так, Давай а сразу под... меня сейчас ебало начинается тут вот. Ничего страшного, я вижу. Ага. Я все понимаю, где у тебя ебало. Это из мастерской еще? Ну да. Он, конечно, так не должен говорить. Ну что, может, что Короче, корень ты сейчас в отпуске находишься. Да, корень отдыхает сейчас. Голову сможешь вытащить сейчас? То есть скукожиться попробовать. Ты вот прям можешь за меня хвататься Смотрим, я пока не могу ни о чем думать Не за Там ножницы есть Ну убери руки тогда Я потому что вдоль себя Я еще в чувство буду после этих съемок Чувствую дня два Сахары, хары, хары Я уже ниндзя Ебаный в Вс, нахуй Ебаный что ты отдайди Чё, как ощущения да ч блять как как и всегда блять полное говно да охуеет смотри целая капсула саркофак что, что блять могла поменяться Факс фараона я пошел по сути ну давай, а по -су, блядь. Ну, давай. А потом уже... на он из этой черни вылез получается